Чуть не вашими словами, с уважением мама, низкий поклон. Когда растет человек, то мама всегда остается для себя, человеком, который внутренне все равно считает, что он твой авторитет. Это такая особенность, ничего нельзя с этим сделать. Маму слушаются в детстве, когда дети вырастают, а мама считает, что их должны слушаться и в взрослом возрасте. Помните эту пословицу о том, что яйца куриц не учат? Это проблема, которая решабельна. Эта проблема решабельна, если вы начнете больше прикасаться к своему ребенку. трогать его, когда он вам рассказывает что-то. А также после каждого слова или после каждого предложения восхищайтесь. Смотрите, для того, чтобы не, раз, не раздражаться на человека, начните восхищаться. То есть он раздражается, а вы делаете так, вот молодец, да точно, какой же ты молодец. Вот это очень помогает.